Итак, ребят, всех приветствую! Сегодня конкретно на конкретных примерах, на бумажном носителе я вам покажу, в чем момент махинации а, вот этих третьих лиц от неких банков, да, которые подают на вас в суд. а Притом подают как? Они обычно письмами это делают, копии. Вам копии документов никаких не высылают, но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня речь пойдет, например, вот о такой доверенности, а, название РН-банк, это Рено-банк, а, данную доверенность, копию доверенности фальшивой подделанной приняла а, заместитель, а, заместитель Демина Ивашина ТС, это судья городского суда, кисловодского городского суда, то есть зампредседателя. В чем момент? Теперь смотрим внимательно, я покажу остальные доверенности. Я уже направил запрос в суд по поводу этого, посмотрим, какие будут ответы. Естественно, и дальше материал дела я вам покажу, именно как это выглядит, в чем сама суть подделки. А подделка, она всего лишь на одном листе. Поехали. РН-банк, город Москва, 1 января 2020 года. 1 января 2020 года. Председатель правления Дырок савье Жерар, акционерного общества РНБанк, выходит такой с бадуна с утра и говорит, сейчас я двум физикам должен здесь пару доверок сделать, остальное мне пофигу, у них там взыскание, там там, ну, там ерунда, сумма мелочная, там, миллион бибариков, но пойду-ка я схожу, подпишу им эти документы. Вот это как-то вот так да, звучит примерно. Поехали дальше. Итак, доверенность Ренбанк, а кого же он уполномачивает? Не доверяет, а уполномачивает. Еще раз показываю, это не нотариальная доверенность, она идет от э, организации. Белоус Артема Владимировича, 1987 -го года, паспорт выдан отделением УФМС России по Краснодарскому краю в Обширонском районе. Если кто там живет, проверьте, пожалуйста, этого Белоуса Артема Владимировича. Я считаю, что это мошенники. Зарегистрирована по адресу Краснодарский край, город Абширонск, улица Светлый, дом 17. Банькову Юлию Владимировну, 20.01.86 года, паспорт Такайта. зарегистрирована по адресу Краснодарский край, Советский район, Северо... Северская улица, Запорожская. Я обязательно оставлю ссылочки под видео, как по законодательству должна выглядеть доверка, что там вписано и т.д. и т.п. Но первое, что должна была взять на вооружение некое... А, Сущность черной мантии, я по-другому не могу сказать, я потом буду опубликовывать все материалы с этим делом конкретно, с этим делом, я предупредил ее. Она должна была обратить, обратить внимание, как можно было принять исковое заявление, а, при том с копиями, оригинала до сих пор никто не предоставил, и доверенность, выписанная 1 января 2020 года от председателя правления, вы можете себе уровень представить, некий председатель правления, даже не доверяет филиалу какому-то, которых филиалов вообще нету, судя по выписке, и говорит, слушайте, ребят, я вам сейчас доверку выпишу, вы там сгоняйте суд в Кисловодске, а можете даже не гонять, а принять, судья так у вас все примет, по копии, в общем, все нормально, я там уже договорился. Вот это как-то так звучит. Поехали. Я не буду перечитывать, здесь смысла вообще перечитывать нет, я вам хочу саму суть показать, как они выглядят. Так, дальше поехали. И вот, наконец-таки, конкретно это окончание. Заверять своей подписью подлинность копий документов, представляемых от имени банка. То есть, он нам еще и доверяет от имени банка заверять любые документы вот этим двум физлицам, которые я уже озвучил. А дальше он пишет, что доверенность выдана сроком до 31.12.2020. А что не до 25 года? Что, что, почему нельзя? 1 января можно все. Без права передавили полномочия другим физлицам. Председатель правления АО РН банк. И хочу обратить внимание, я даже увеличу. Подпись. Ребят, ну это просто смешно. А, обычно печать рядом ставится, чтобы подпись была видна. Ее здесь нету. Поехали следующей доверенности. Следующих вот таких вот. Акционерное общество Российской сельскохозяйственной банк Ставропольский региональный филиал Ставропольский Россельхозбанк. Во-первых, выполнено на шапке некого письма, потому что здесь есть номер входящего, номер исходящего, на номер такой-то. Это взяли, выдрали шапочку из письма и подделали, написали доверенность номер 94. Вот вы представьте, что 17 мая 2017 года... А сейчас я вам скажу, что было 17 мая. Май. 17. Воскресенье. Воскресенье. Другой э, сотрудник некого банка выходит и говорит, слушайте, я сейчас двум терпилам еще выпишу доверенность двум физикам. Воскресенье, ну что, да ладно, чем не отдыхать, я в банке отдохну. Итак, поехали. 17 э, 2017 -го года. 17 мая, подождите, я вам сейчас, а то потом будете говорить, что я неправильно сказал, 17 -го года. Там просто попадает реально на разные дни. И вот так, май 17. -го. Нет, я неправильно сказал, я сразу извиняюсь, что это было воскресенье, но суть не в этом. Оно попадает и на воскресенье, и на субботу, дальше вы увидите. Итак, поехали. Акционерное общество, Российский сельхозяйственный банк зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации 24-го, бла-бла-бла, это нам не нужно, именуемый в дальнейший банк в лице директора Ставропольского регионального филиала Акционерного общества Российских Хозяйственных Банк, далее филиал Тихомировой Зои Дмитриевной, 65-го года рождения. И дальше идут паспортные данные, но суть не в этом. Доверяет некий филиал, то есть, не предоставлено центрального офиса э, этой ООшке, точнее, э, доверенность на вот эту Тихомирову, то есть она не показывает этой доверенности, но она спокойно доверяет, сейчас я вам скажу кому, под подразделением устава положения на основании, еще основания обязательно действующие на основании устава банка, положения Ставропольском РФ. АО Сельхозбанк и доверенности номер 90 от 0 3 марта 2017 года. То есть она на основании доверенности, неизвестно от кого, передоверяет еще кому-то, выданный Ауро Сельхозбанк в лице председателя правления Патрушева Дмитрия Николаевича. Здесь на основании устава. Давайте посмотрим, кому. То есть здесь доверенности абсолютно нету, потому что... Доверяет не сам Патрушев, а потом ей, потом этого. Это из материалов дела. Это единственное, что есть в материалах дела. Копии. Еще раз говорю. Доверяет управляющему дополнительным офисам Ставропольского регионального филиала акционерного общества. Номер 3349, дробь 6, дроп 03. Далее. Дополнительно, дополнительно офис филиала. Колесникова и Татьяна Александровна, 71-го года рождения, место рождения. Кочубеевский район, Полженский, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И внимание, копия верна и подписывает 19.07.11.19 .19 года. То есть копию она сама себе заверяет. То есть она не прилагает копию той доверенности, которая уполномачивает, дает полномочия на такие вот вещи. Нет, это липа, ребята. Вот такая вот липа. Поехали дальше. Ну вот либо уже можно было вот сюда вот обратить внимание, когда номер исходящего, то есть это письмо, обычное письмо. Ну, ребят, вас надо вообще за жопу брать за такие вещи, за подделки, а в том числе брать за жопу и тех, кто принимает таких документов. Вот на каждой, смотрите. Копия верна, копия верна, копия верна. Поехали дальше. Да, еще обратите внимание, вот э, заканчивается эта доверенность тем, что написано директор филиала Тихомирова, прошита нотариус, нотариус заверяет доверенность от юрлица, то есть внутри организации, я например даю от своей организации, от любой ООО Россия, э, даю доверенность. Иванову Ивану Ивановичу, и говорю, вот это настоящая доверенность, номер такая, это тот и 3-4. Он берет эту доверенность и говорит, не, я не верю вот Михаилу, это его Россия, пойду-ка я эту доверенность заверю у нотариуса. Идет к нотариусу, Ставропольский край, нотариуса, кстати, тоже проверяйте, 17 мая 2017 года. Настоящая доверенность удостоверена мной Шамрай Еленой Владимировной. А что ты удостоверяла? Доверенность на доверенность давала что ли? Доверенность подписана в моем присутствии. Личность представляемого по доверенности установлена. Личность представляемого по доверенности. Но ну, по передоверию напиши тогда. То есть даже по передоверию они не пишут. Передоверия нет, ребята, это все подделки. Ее дееспособность, да вы не дееспособны вообще. Зарегистрировано в реестре, еще обратите внимание на 4 цифры, Обычно у нотариата, она а, в реестре регистрируется, там такой длинный номерочек с дробью. 2-13-10, взыскана в государственную почту на 500 рублей, ну это они уже. И опять копия верна. И опять копия верна. Поехали дальше. Эта доверенность уже немножечко другая. Но суть ничего не меняет, это люди присылают разные доверенности, все то же самое, как вы видите. Чтобы вы понимали, что это не одна и та же доверенность, я вам сейчас покажу. Город Ставрополь, 15 марта, не 17, 15 марта 2017 года. Запомните, потому что вот эти вот вещи, например, ой, это просто смешно, ребят. Акционерное общество, опять читаем на письме, они выдрали шапку с письма и решили подделать доверенность. Там было 94-я, здесь 44-я. 15 марта была 44-я, 17 марта 94 Вы представляете, 50 доверенностей выдало за 2 дня. Российский сельхозяйственный банк зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации, филиале Тихомировой. Кому она доверяет, давайте посмотрим. Так, доверяет Лосеву Андрею Валерьевичу, 68 -го года рождения, город Чарджоу, Туркменской ССР, Пол мужской, ну в общем, определенная физика опять. То есть, это не банк идет, ребят, вот я вам конкретные данные даю, вот, это из материалов дела. Директоров ФИДИАЛА Тихомирова, а теперь опять Шамрай, Шамрай, я думаю, так это подельница. Которая опять доверенность подписана в моем присутствии, зарегистрирована в реестре номер 1-313. 1-313. Если хотите, я вам перемотаю и покажу 1-313. И до этого какая была? 2-1310. Че, 3 доверенности? 1310. Теперь внимание. 1313 Только там была двоечка впереди, а здесь единичка Но суть не меняет и она вписана от руки ручкой Вообще просто шикарно Ребят, вот чистой воды подделка Вас надо, я не знаю Не, сажать вас не надо Вас надо, чтобы вы отрабатывали за то, что столько людей уже втюхали по полной программе На своих липах, особенно по 159 Поехали дальше Совкомбанк, доверенность номер 410 ФЦ Обратите внимание, опять какая шапка. Город Кострома, Костромская область, 15 февраля 2018 года. Ради интереса я сейчас еще раз календарь открою, тогда я ошибся. Сейчас я специально открою. Итак, это у нас 18 год и февраль месяц. 18 год, февраль месяц, 15 15 четверг, ну ничего, пойдет для подделки нормально. публично акционерное общество, Совкомбанк, далее банк, бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла В лице председателя правления Гусева, есть там такой, действующий на основании устава, настоящий доверенностью уполномачивает. Не доверяет, а полномочия дает. Гусак Алену Ивановну. 0102 паспортной дала, быстро Истринского района... Алтайского края. Да, Алтайского края. Это Гусак выступает по всей России отцовком банка. Вот по такой а, липовой доверенности. Она не выступает, она не ездит. Она просто судим шлет. А, здесь, наверное, а, председатель правления тоже, я так думаю, сказал, что не парься. Я со всеми договорился. Все нормально, все прокатит. Может даже не присылать. Все нормально. Никаких оригиналов не шли. Все хорошо у нас будет. Гусак, кто она, что она, как он ей доверяет, э, в чем сам момент, то есть если председатель правления дает э, некому физическому лицу Гусака Аленой Ивановне, э, которая не является э, работником данного банка, то он должен был это сделать доверенный, соответственно, это реально, где все будет прописано, но в адекватном состоянии председатель правления никогда такого не сделает. То есть это чистая липа, чистой воды. Поехали дальше, покажу вам, как это заканчивается. Вот Доверенность выдана сроком на 10 лет, председатель правления Паусов Кумбан Гусев. Ну, благо, что печать хоть стоит не так. Вот, вот такая вот подделочка красивая. Может, они, конечно, договариваются. Я вам в конце объясню, почему так не делается. Доверенность отцов Совкомбанка 38 -32. Это разные люди, ребят. А, то же самое. Гусев уполномачивает Смольянинова Сергея Александровича. Опять физическое лицо. Ни работника, ни филиала. Вот вы представьте даже вот. Уровень хотя бы. Поехали дальше. Реально вас всех драть надо. Здесь а, данная... Копия а заверена филиалом. Софкумбан филиал центральный для документов. Копия верна представитель по доверенности смелянинов. То есть он даже говорит: ребят, не переживайте. Короче, заверяйте любые документы своей печатью. Ее можете сами сделать там за 300 рублей. Все нормально прокатит, никто париться даже не будет. И поехали еще одну покажу. Доверенность. Вот нотариальная доверенность. Город Краснодар, Краснодарский край, 14 декабря 2018 года. Где-то мне попадалось просто воскресенье, поэтому я перепроверяю все эти данные. Так, 2018 года, 14 декабря. Пятница. Банк ВТБ. Дальше зачитайте. В лице управляющего филиала. То есть банк ВТБ должен сначала выдать управляющему, ну и соответственно далее. А с другой стороны, зачем банку ВТБ э, выдавать свою доверенность э, директору филиала или управляющему филиалу через нотариуса? Он ее так может выписать очень легко, это в принципе проблем нет. В лице управляющего филиала публично-акционерного общества, далее филиал Тусикова Виктора Гавриловича, 55-го года рождения, место рождения, Станицы Красноармейской. В общем, не суть читать. Я вам сейчас далее представитель, действующий на основании доверенности, номер такой-то. То есть банк через нотариальную доверенность. Доверяет одному чуваку, то другому чуваку. Они все это путают, доверенности не прилагают, но прокатит же нормально, там же уже все договоренность есть, все нормально, не переживайте доверяет дальше смотрим 10 вот оснований доверенности февраля такому-то году по реестру номер вот так реестр выглядит 77 дробь 66 н дробь 77 2017 2-8456 чтобы вы понимали как выглядит реестр президента председателя правления банка костина Андрея леонидовича да-да-да, такого-то 56 -го года рождения, протокол такой-то года, устав банка и доверенности от имени акционерного общества, Дома РФ, свидетельства. И еще здесь и дом РФ в эту, втюхали в эту доверенность. Настоящее доверенность уполномачивает гражданина Лаврика Александра Юрьевича. Вот скажите, если они там работают, зачем на реально доверенность делать и вписывать столько хрени всякой? Потому что такой доверенности нету. А если она и есть, то Натальюс скажет, что «ребята, я только заверила то, что мне показали, я не должна была проверять, нет, то, что на поддельное, я не знала». Ах. О, города Пятигорска Ставропольского края, гражданин Российской Федерации, это, конечно, новость. «Заверять копии документов кредитного дела» требовать расторжения кредитного договора, ну, бла-бла-бла-бла. Я вам сейчас покажу окончание данной доверенности. И теперь, доверитель, управляющий филиалом банка ВТБ, публично действующий от имени акционерного общества Дом по доверенности. Это вот вы как, как можете представлять, представить себе? Доверитель банка ВТБ, управляющий филиалом, но в то же самый момент действующий от имени акционерного общества Дом РФ по доверенности. Я не могу расшифровать вот это вот. Тусиков, Пусиков, Виктор Гаврилович, ну вы его прочитайте. Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего доверенность, Какой у и вот зарегистрировано в реестр. Реестр опять же продлен ручкой, хотя должен был быть напечатан. Можете говорить, что мы дурачки, конечно, ничего не понимаем. И вот еще одна доверенность. Это город Москва 23 января 2020 года. Государственная корпорация Агентства по страхованию вкладов. Являющаяся на, решения, являющаяся на основании решения арбитражного суда Московской области по делу номер такой конкурсным управляющим публично акционерным обществе ⁇ Коммерческий банк ⁇ Евросити Банк. В лице Белютина Бориса Сергеевича действует на основании доверенности, выданным первым заместить генерального директора агентства Мельникова. Вот вы представляете эту кашу? Представляете. Настоящий доверие уполномачивает Московскую областную коллегию адвокатов правовой альянс. Ребята, вы послушайте. Один, одно, как выражаться так, чтобы... Не звучало резко. Ну, в общем, одна компашка удостоверяет через нотариуса другой компашки. Притом не лицу конкретному, а Московской областной коллегии адвокатов профуль. Настоящий не предоставляет поверенному право на совершение следующих здесь. Распоряжаться имуществом, снимать наличные деньги. По этой доверенности отдельный ролик будет, ребят. Как один судья отклонил эту доверенность, второй судья отклонил доверенность, а третий, одного и того же суда, по пьяни видно, потому что по голову два уже решения есть, а он третий, просто-напросто принял эту доверенность, где написано, что он не, не имеет права этого делать. Принял и взыскивает денежные средства. Сейчас я вам покажу. Поехали. Так, давайте, нотариус. Сроком на 31. Так, настоящая доверенность выдана сроком а, по 31 декабря 2023 года. Доверенность запрещает передоверие. Передоверие запрещает. Подпись. зарегистрирована в реестре. Взыскана по тарифу. А, копия. Копия. Ну, и вот еще одна доверенность. Я ее увеличу. Это с другого города номер 410 ФЦ на Гусеву Дмитрию, Дмитрия Владимировича. А, от Гусева, извиняюсь. На Гуса Калюны Ивановну. То есть, она везде фигурирует. Итак. Итак, и так, и так. В чем же сам момент, ребят? Теперь объясню. Теперь немножечко хотелось бы внимания. Во-первых, здравомыслящий э, человек, ну, какой бы он ни был, плохой, хороший, председатель правления огромного общества, которое ворочает миллиардами, уставные капиталы, которые огромные, никогда в жизни не будет себя подвергать опасности по 159-й в открытой форме, в доверительной форме какому-то физлицо, чтобы тот взыскивал через суд якобы кредиты, которые никто никогда не выдавал. Первое. Второй момент. Данные доверенности, соответственно, должны быть в реестре у них, должны прилагаться, судья должен вызывать и вот этот вот по доверенности должен показывать оригиналы, которого никогда в жизни не было, поэтому он никогда не появится, потому что его тут же щелкнуть нужно, хлопнуть. И самое основное, что судья должен моментально обратить внимание, например, на 1 января и закрыть дело, не принять его. Тем не менее, оферта ничего личного. Если вы лох, то мы вас разведем. Это самое основное правило современного бизнеса. А вот. Что сказать? Данное видео выступает в роли официального заявления во все структуры, так называемые, которые занимаются средственными действиями, которые возбуждают уголовные дела по 159 и остальные, которые занимаются экстремизмом потому что это экстремизм, это подделка документов, это втюхивание людей и разжигание а, межклассовой борьбы вот так вот, да? это разжигание розни, ребята и провести проверку на основании этого видеоролика проводите и берите за задницу всех особенно тех ребят черных мантиях которые принимают такие доверенности и выносят решение при том в копиях дела, точнее в материалах дела вы никогда не увидите в этих решениях печать суда никогда в жизни и никогда в жизни судья не скажет что эта копия верна потому что ее тут же завернут поэтому ребята Берите за расследование, все необходимые данные. И где меня найти, вы знаете. Все материалы мы вам предоставим. На этом все. Не будьте дураками. Обязательно делайте гласно все это. Вот. Но следующий будет ролик более интересный. Возвращаемся к, нашей, к нашим баранам о том, как же все-таки происходят надписи нотариальные. Вам будет еще интереснее от этих же лже-нотариусов, вы будете просто смеяться, ребят, как это делается, просто. Поэтому на сегодня все, всем удачи, всем пока.